Так. Бобби Котик. Тодд Говард. Тодди, да, дал ты жар. Тим Свини. Габен. Габен. О, Виталик, я смотрю, перечисляешь авторитетных людей индустрии, я полагаю, это наши рекламодатели на следующий год. Чувствую чемоданчики. Ух ты, Ивгеимо. Офигеть, лягушачьи лапки, фоаграф. И еда. Мое тело готово. Пуша, приди в себя. Я их не выписываю, я их зачеркиваю. Потому что мы не на корпорации работаем. Мы за идею работаем. Ради людей забудь ты про эти деньги. Но, правда, есть и минусы, поэтому работая на людей приходится работать за еду. Поэтому извини. Как и в прошлом году, зарплата за декабрь. 13-я зарплата. Хорошо, хорошо идем. 13-я да, зарплата. Отлично. И премия, премия. На это расповезло. Аленина тушеная, цени, угу. цени. А вино красное французское. Ишь ты, инсайдер гламурный, какое нахрен вино? Ты забыл, ты ради людей работаешь и на людей, поэтому простой компотик, ведро и в следующий месяц.